Ребята, ну, смотрите, а, вот эти две пальмы, они знаменитые здесь, их много, вот таких вот, А эти две пальмы интересны, а, это называется пальма хайфа. интересны они тем, что они растут где-то до 70 лет, и цветут один раз в жизни, цветение а, может показать, что он от 40 до 70 лет, то есть в любой год они могут цвететь, после того, как пальма отцветает, она погибает. Смотри, что здесь делали тайцы. Вот эти вот листья ручки, листья, они обнуты. Вот так, эти э, деревьев, э, остатки, они у деревьев, сейчас, сейчас можно использовать в качестве лейки. Можно залезть, фотографировать по одному, по двух, не на фото сделать. Пожалуйста, две пальмы, используй в фотографии. А жаль и словительство, они классные. Тоже можно легче сфотографировать. А как да, эти пальмы называются? Карифа. Карифа? О да. а мудах не спорят. Всегда найдется повод для разгрузки, под поясницей место для шлепка. Вот так и выписал король французский, австрийскую принцессу для сынка. В то время при дворе блестала дама, хотя не шла в сравнении с Помпадур. Во всем людове гнул свое упрямо. Но перед ней склонялся самодур. Принцесса, впрочем, оказалась прыткой, и на балу, смеясь над фавориткой в неполные свои шестнадцати лет, сказала вдруг и не совсем чтоб тихо – советую переменить портниху. На вас такой безвкусный туалет! – Пальма называется Карифа.